Ну а перед началом этого видео хотел бы прорекомендовать вам свой дискорд сервер где вы можете поговорить со мной с моими друзьями а также предложить свои идеи стать модератором и задать свой вопрос ссылка в описании под видео Всем привет, дорогие друзья, и мы снова продолжаем играть в игрушку под названием New Base. Это уже, получается, третья серия, <coughs> третья часть, так сказать, прохождения этой игры. Ну, что хочу сказать. В прошлой серии мы сделали энергию, ой, точнее, солнечную батарею. Также мы еще скрафтили эти два сундучка, открыли... Химию, открыли энергию, открыли хранилище На сегодня на эту серию у нас задача открыть как минимум батарею Поскольку для этого нужно 10 образцов, а у нас их пока что ноль Давайте начнем тогда добывать образцы, но у нас нет лопаты Круто Погнали тогда искать дерево для того, чтобы скрафтить себе лопату Каждую серию я начинаю с того, что у меня нет лопаты. Угу. Вот. еще одно дерево. Погнали уже крафтить. Хотя, хотя зачем? Просто вот так вот. Вот так вот, вот. И здесь вот скрафтим уже свою лопату. У нас начался дождик. Надеюсь, это не гром. Поскольку если это молнии сейчас будут сверкать, то нам придется от них уворачиваться. А в эту погоду добывать ресурсы очень и очень неудобно. Надеюсь, это просто дождик, типа сейчас не будет никаких молний, все будет нормально. Ладно, давайте тогда, давайте тогда вниз будем копать, чтобы, чтобы, чтобы надеяться на то, чтобы, чтобы да. В принципе, первая и вторая серия вам не очень залетела, но я решил, если я уже начал, то я и закончу эту, этот плейлист. Надо, надо найти артефакт. Только где? Где он может быть? У нас кончается голод. И у нас последняя еда. Все, у нас больше нет еды. Как же это печально. Это печально. О, я даже не заметил, что у нас электроника есть. Врубаем фонарик. Всё, можно домой идти он не смог нас укусить это хорошо так надо домой надо домой А где у нас дом вперед просто вперед надеюсь у нас хватит кислорода и не надо будет использовать баллон поскольку баллон я не так хочу и тратить хотя он очень легко крафтится всего лишь одна пластина и одно этот лед и все так где а все уже близко вот наша база только туда и заходи раз два все у нас и электричество и кислород и и все так что я хотел сделать я хотел скрафтить себе еду и давайте еще тогда немного скрафтим воду почему бы и нет все, остается только выбросить что-нибудь. Например, давайте семечко выбросим. Возьмем воду и будем немного питаться. Все. Артефакт мы так, к сожалению, и не нашли. Ну ладно. Сколько? Но у нас 9 электроники. Не влезает больше ничего. А тут? Ну вроде бы нормально. Нет, фрукты возьмем с собой, вдруг у нас этот еда опять-таки голод будет на нуле. Вот. Давайте-ка пойдем э, тогда уже в правую сторону. Сколько мы туда еще ни разу не ходили, да? Да, мы туда еще ни разу не ходили. Поэтому, по... ну, ну, тут этот. Тут просто земля и все. И вот такие вот корни. Еще и семена корнеплодов. Тут есть. А если я посажу? Нет, нельзя. Ну ладно, тогда выброшу. Ой, куда я зашел? Тогда выброшу. Опять. во, артефакт. Неужели артефакт нашелся? Давай, давай, давай, копай, копай, копай, копай. Надеюсь, еще один поблизости. Где еще? Давай. Первый нашли, и рядом второй должен быть. О, о, кислород заканчивается. Но мы успеем добежать и не будем тратить свой баллон. Да. И у нас будет устанавливаться здоровье, нет? Надеюсь, как-нибудь будет. Ладно, тогда давайте изучаем наш артефакт. И как только мы его изучим, мы сможем открыть батареи. Тут все так дорого вообще. Ugh, да куда ты идешь? Сюда надо. Все, у нас есть пять, у нас есть пять таких, и давайте тогда инструменты исследуем, чтобы чтобы да, чтобы больше добывать. Нам надо скрафтить эту вот прекрасную лопату. Давайте тогда возьмем металлолом. Ой, что я положил себе? Металлолом и дерево вроде бы, да? А, нет, там железо надо. Не дерево, а железо. Тогда это тоже возьмем. Это оставим. Пускай будет пока что. А железо возьмем. Вот, все. Так, и мы сможем скрафтить себе улучшенную лопату и топор. Все, тогда эту лопату мы, наверное, сюда сложим. Пускай она тут будет. А тогда. Пластина сюда, металлолом. А, уже не влезет. Ну, ладно. Что я хотел? Я хотел э, растительную еду создать. Все, у нас 10. Должно хватить. Как раз съедим немного. И выпьем водички. Печку мы вообще что-то не используем. Может, у нас есть там руда, которую надо переплавить? Ой, да не иди сюда. А, вот да, есть. А я что-то туплю. Все. Можно уже пойти добывать себе ресурсы. Ой, не не не не, не. Давайте лучше утра дождемся. А то я чую, я опять крабом попаду, попаду и они меня схватят. Заживо. И все. Не будет больше котика. Давай быстрее плавь, плавь. Надо полностью печку забить, потом э, сложим вот эти вот э, пластины и можем уже пойти выживать, собирать ресурсы точнее. Создаем, создаем. Вроде бы все, только, только у нас закончилось топливо. Так, давайте тогда возьмем, а вот дерево есть. Да, зайди тушь. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Все, у нас последняя пластина. Давайте их сложим все в сундуки, все эти пластины, пускай они нам пригодятся попозже. Сюда же металлолом и пускай будет еще там растение. Все, я так понимаю, мы можем уже добывать побольше ресурсов, да и побыстрее, я так понимаю, да? Я хотел еще дрель скрафтить. Как раз у нас леска, давайте побыстрим. Что еще там есть? Надо, да. металлом. Круто. Все, у нас есть дрель, у нас все инструменты есть. Ну, пока не менее, которые у нас открыты. Все, пошлите, пошлите, пошлите быстрее. Этот камень давайте добудем. А, да, добывай уже. У нас выпало два камня. Ну ладно. Э, давайте тогда просто возьмем, добудем эти фрукты. Я же знаю, что можно полностью де дерево срубить, да? Ну, ну, ну мы, просто, мы просто добудем. Опа, что это выпало? Радиоактивная руда? Не вздумайте есть. Я не могу есть ее. Ну ладно. У еще одна. Нам везет. А, это наверное та, из которой можно сделать какие-то там эргейтеры. Как называется эта штука? Вот ритм -э топливо можно из этого сделать в печке я помню а так вот как они генерируются эти растения они вот так вот из этого лепестка понятно понятно круто все таки нет все таки все таки они вроде бы не так уж и долго генерируются ну ладно будем вообще в округе все камни, которые только видим. Пускай у нас они будут. Не знаю зачем, вдруг пригодятся. Конечно, надо было сейчас пойти добывать артефакты, но на следующий день. На следующий день. Так, у нас заканчивается... Э -э ладно, закрывай. У нас заканчивается, поэтому сюда-сюда. Ну, что-то все на генераторе. Надо уже делать что-то по-другому -по как-то. Давайте тогда возьмем все эти пластины, которые у нас есть. Весь этот э, всякое другое. И скрафтим что-нибудь полезное. Например, ветрогенератор. Ему только ветер нужен. Поэтому это будет easy скрафтить, да? Ну вроде бы. Так, мотор как. А, у нас же есть мотор вроде бы, да? У нас должен быть мотор. В прошлой серии мы его крафтили на всякий случай. Только его почему-то нету. Мы его что, уже потратили на что-то. Блин, мы его на что-то потратили. Его нету. Где мотор? Это сюда сложим, тогда. Ладно, придется заново мотор крафтить. Почему бы нет? Так, мотор как? Из э, проводов. Правда, у нас есть. Мотор тоже есть. И, наверное, наверное, все, да? Что там еще нужно? А, две балки. Для балки нужно руду. А руды у нас нету. Круто. Тогда давайте это сюда сложим. Металлолом нам вряд ли пригодится. И пойдем добывать уже руду. А вот как раз это растение выросло. Круто. Сколько у нас? Три, два, одна, все. Плюс баллончик, минус, точнее, баллончик. Плюс кислорода, минус баллончик. Вот, хотел сказать. еще руда. Сколько тут руды? Кстати, как она генерируется? Наверное, какие растения постепенно? Или она сразу чпок и появилась? Она злой краб Причем он как-то Заспавнился без анимации Типа видно, как будто он дышит Но он... Ой! Не-не-не-не-не-не Я, я нечаянно на тебя посмотрел Ты это не серчай Так дерево у нас не влезет все равно Еще один? Да ну! Просто целое семейство что ли? Хотя у нас крутая лопата О! Смогли отбиться так сказать, от крабов. Еще раз. О, артефакт! Давайте вместо металла... О, целых два. Целых два артефакта. Давайте тогда вместо еще и вместо еще и льда. Пускай лед полежит тут. Артефакты нам важны. Давай быстрее добывай, у нас кислород не бесконечен. О, еще и вечереет там мы еще и далеко от базы. Ну да, ну. Хоть тогда быстрее домой сваливать. Так. Ох, как далеко. Ну ⁇ -мо ⁇ У нас электричество, костюма не хватит. Ох, зря я так далеко пошел. Ой, зря. Мы вернулись домой, давайте я скрафчу себе еды, которая у нас моментально уже закончилась. А теперь пополнилась. Так, у нас поднимается здоровье того, что мы сыты, это хорошо. Давайте исследуем артефакты, то есть у нас будет уже 10 образцов, на них мы уже сможем, так сказать, исследовать батареи. Давайте тогда, если мы будем это крафтить для батареи, то нам нужно побольше этих, как его? Побольше вот этих вот э химикатов, что ли, или как они там? Да, химикаты. Они из чего делаются? Они делаются из воды. А лед мы выбросили. Но у нас уже еще есть лед. Да не туда. Да, еще есть. Тогда давайте вместо, вместо. вместо. А, дь -дь -дь -дь -дь -дь -дь. Все, пошлите. Так, мы и воду не скрафтили. Что-то я туплю. Давайте всю воду скрафтим, пускай. Э! А, не хватит. Ну ладно, тогда выбросим эту воду. Ой, лед. Так, все, мы воду можем уже использовать для химикатов. Как они долго крафтятся, интересно. Что они такие долго крафтующиеся химикаты. Все, мы уже докрафтили химикаты, и осталось 18 секунд, чтобы исследовался наш артефакт. Воду мы можем сюда положить, пускай будет. Артефакт. Так, точно. Я же хотел еще этот. Где у нас печка? Четыре камня. Камни у нас есть? Есть. Металлолом есть. Есть. Все. Так, это сюда продолжить. Какой-то ошейник с брелком нам подсунули. А, мне нечем генератор питать. Круто. Все, создаем вторую печку. Чтобы у нас, так сказать, быстрее плавилось. А, у нас генераторы какие-то такие слабомощные. Или это наша база такая, много питающаяся. это быстрее генераторы питать все теперь две печки будут плавить это хорошо это отлично так пускай пока печки плавят а я разберусь со своим хламом в сундуке что у нас тут имеем давайте тогда сюда сложим двигатель мы его пока что не используем камень это химикат мы сейчас будем использовать но ну, то, ну, нет, пускай они у нас будут пока что. Осталось всего лишь 25 секунд. Как у нас быстро плавят эти печки. Так, наши печки дали знак о том, что они все расплавили. Давайте еще тогда закинем парочку. Так, и мы получили какой-то корм для кошек. Это что, типа намек на то, что я плохо своего кота кормлю, что ли? Ну ладно, ладно. Наконец-то мы сможем исследовать батареи. Ну, конечно, конечно, у меня есть большой даже выбор. Насчет батареи. Сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, пять вариантов выбора. Голосуй за батареи. Все. Батареи мы смогли, так сказать, исследовать. Теперь давайте их попробуем скрафтить. Как они, как они вообще крафтятся-то? Они же тут, да, они тут. Нам нужны аккумуляторы аккумуляторы как крафтится. причем три аккумулятора, да, да, а аккумуляторы наверное тут, вот, леска, нам нужны леска, давай тоже крафтить тут, все, леску мы, ох, сколько можем скрафтить, пускай она будет, мне не жалко, так и где, где, где, вот тут, тут, раз, два, три Химикаты. Нет, я не смогу придумать рифму. Целых два сразу же. И три. Все, все, все, все. Мы сможем скрафтить себе батарею, которая будет утром, днем, ночью, не знаю, заряжаться и ночью нам помогать выжить. И сюда поставим. Наша будет сейчас питаться. Да, да она будет. Только вот как... А, она даже заряжается сейчас. А, нет, не заряжается. Ой! Ой! Зря я поставил. Зря, зря, зря, зря, зря. Так, корни плод. Давай. Хотя бы сейчас будет у нас воздух. Что? Что? Нет, нет, нет. Сюда. Сюда. Сюда. Вот так вот. тут. Все. И что, что, что, что, что? Вот сюда. Так, больше... О, у нас целый стак метал металлической пластины, ребят. Целый стак, как в Майнкрафте. Стак, стак. 64 штуки металлических пластин. Это я, конечно, богат. Это, это, получается, сколько мы сможем сделать жилых модулей? Давайте, кстати, 4 сейчас сделаем. Хочу сделать побольше очистителя воздуха. Нет, навер надо, наверное, батареи побольше сделать. Точнее, вот эти вот какие. зачем ты закрыл? Солнечные панели. Так, мы голодаем. Не надо тут голодать. Побольше солнечной панели надо со создать. еще целых четыре. Мы создадим 4 солнечных панели, если я не ошибаюсь. Да, 4. То есть сейчас три будут крафтиться. И 4 все. И очиститель воздуха. Нам тоже потребует пластину. Целых 4 пластины. И сколько? 6. 6. 4. Теперь шестеренки. Так. Давайте крафтим. Крафтим, крафтим, крафтим. Электронику. Ой, я забыл металлолом взять. Металлолом. Иди сюда. Электроника тоже иди сюда. У нас не хватает место. Давайте на... сюда сложим. Нет, я выбрасывать не буду. И скрафтим электронику. Все. Мы того сможем, сколько четыре же, да? А нет, не четыре. Надо же еще шестеренку раз. Два. Пять. Пускай 8 будет. Теперь мы... Да, все, 4. Круто, круто, круто, круто. Еще раз круто. Так, это сюда. Иди. Ты будешь в другом месте стоять. Солнечная панель. Что-то сегодня в этой серии мы очень-очень круто прокачаем свою базу. Все. И теперь остается ждать, пока у нас создадится полностью очиститель воздуха все у нас последний создается и мы можем его уже по факту ставить эти сюда поставим сюда сказать тут будут и еще тогда вот тут вот. два и вот тут вот. все идеально получается тогда давайте вот этот возьмем базу на превью как-нибудь давайте вот сюда вот отойдем и на превью эту базу возьмем так вот, в принципе, как-то вот так тут. Вот. Все равно как-то. Вот. Надо, конечно, по центру. Давайте тогда вот сюда вот идем. Вот. Чпок, все на превью взяли. В принципе, базу мы прокачали, прокачали. Но остается только что правильно, конечно же, создавать побольше батареи. Так, что я хотел? Я хотел себе вот эту штуку открыть. Но она потребует опять-таки 10 образцов. Надеюсь, в этой серии мы сможем еще добыть. Нет, не сможем. Вечере это уже. Надо побольше добывать артефактов. Так, это с собой возьмем. Вот, вот, положим. Давайте посмотрим, насколько у нас хватит батареи. Я так понимаю, не на очень долго, поскольку у нас используется база очень много. А время, точнее ночь, летит в этой игре очень медленно. А используется быстро. Вот. Ну, уже последний. Три палочки, две, одна и ноль. <свят> Свет вырубили. Вот это да. Сколько мы уже тут? Мы тут двенадцать дней сможет без электричества протянуть или все-таки надо генератор питать в принципе кислород уже есть только он заканчивается поскольку мы дышим типа у нас есть 150 и 200 то есть получается 345 процентов кислорода да нам должно хватить я, наверное, даже не буду и пытаться генератор питать. Нам хватит. Да, я был прав. Нам хватит. Поэтому можем пойти дальше добывать артефакты. Так, в какую сторону мы еще не... не ходили? Вот в эту вот. Тут вот такой вот резкий прямоугольник. Ой, да, прямоугольник. Точнее, угол. Вот. Тогда туда пойдем. Мы еще дуды никуда не ходили, да? Да. Дерево. Дерево, дерево, дерево. Металлома тут нету, к сожалению. Но зато есть растения. Древесина. Нет, у нас много руды, поэтому давайте не будем пока что собирать. И давайте еще лед. Лед добудем. Он нас выручает всегда. И бутылку из него можно скрафтить. И, и даже кислородный баллон, который очень нам нужен. И, конечно же, возле него еще и артефакт валяется. Что тоже очень круто. Артефакт. Где еще? Есть еще? Нет еще. Артефакты, в принципе, где-то 40 на 60 попадаются. Типа не так уж и редко, да и не так уж и часто. 7 6 да он по секундам кончается даже по миллисекундам одна придется использовать ладно Ай, мы так близко были даже прошли мимо ну ⁇ ё-моё минус баллон но зато плюс артефакт и много-много-много всякого такого добра исследуем питаем и крафтим все у нас так много еды вообще. Типа, типа целых 24 штуки. Что мы можем сюда положить? Давайте лед сюда положим. А у нас в твоей чеке что? В той ячейке льда нету. Древесину сюда это. А в ту тогда еще и фрукт. В принципе, давайте еще воду с собой возьмем на всякий. И, погодите, тут, тут лед, тут нет льда. Вроде бы все нормально. Ну, давайте баллон возьмем. Ну, давайте целых два даже. А воду выложим. Поскольку у нас и так много еды. Целых 24 штуки. Даже не 14. Я этому очень рад. У нас целых два баллона. Давайте тогда пока что нету утра. Последуем куда идти. Типа, типа мы тут. Так, опана. Прикольно. -похо похоже на дракона, знаете ли. Видите, типа это крылья, это голова такая, это глазик тут. Это такой хвост, это ноги. Это еще какое-то сломанное крыло. Ай, ладно, у меня, у меня просто фантазия разыгралась. Не обращайте внимания. Oh, Ох, мое, такая огромная карта раз, да, но это, это, это, не такая огромная карта, это просто, просто такие границы такие, да. Это просто бесконечные полоски и все. В принципе, ну что могу сказать? Давайте тогда пойдем вот так тут, вот, типа. Сейчас покажу. Вот отсюда вот так тут, вот так тут, вот так тут, по... наискосок точнее, вот. Сколько у нас батареи? Батарея вроде бы еще целых шесть. Нет, восемь полосочек. Даже девять. Девять. Девятая заканчивается. И восемь. Так, у нас исследовался артефакт, это хорошо. Что мы на этот артефакт можем открыть? Транспорт пока что не можем открыть. Да, я знаю, что мы можем сейчас другое что-нибудь открыть, помимо транспорта, но я доб добиваюсь, так сказать, именно транспорта. Поскольку именно с помощью него мы можем дальше исследовать, дальше копать, дальше добывать и добиться цели до конца карты доехать. Надеюсь, в конце карты не просто невидимая стена, не, не знаю, хотя бы какая-нибудь пасхалочка. Что-нибудь такое прикольное. Хотя бы какая-нибудь граница светящаяся. Ну ладно, это мы узнаем. Узнаем, конечно, только попозже. Попозже. И для этого испытания нам надо как минимум переносную базу еще скрафтить. Хотя, хотя в машине есть кислород, но ненадолго. Так. Еще один артефакт. Это хорошо. Можем уже домой собираться. Погнали домой. Домой, домой, домой, домой, домой. В принципе, далеко так и не ходили. Я так и знал, что именно в этом месте есть артефакт. Поскольку мы туда не ходили, значит, он там и сгенерировался и ждет нас. А почему бы ему там и не быть? Конечно же, он там будет. Домой мы пришли, артефакт закинули, и давайте еще сортер, а нет, давайте еще тогда вот сюда вот, сюда вот, сюда вот, сюда вот. И скрафтим еще себе еду. Все. Нормально. У нас есть? Нет, да. Тогда давайте вот сюда вот положим, тут у нас будет тогда вся еда, все семена, все остальное. А тут у нас будет тогда какие-нибудь отходы, не знаю, такого. А тогда, тогда, если еда, то это сюда, а это сюда. Сколько это же, типа, из него можно сделать еду. Это как и корень, как и фрукт. А это уже можно питаться. Тогда давайте это зеленый цвет. Типа, это еда, а это фиолетовый какие-нибудь такие остальные ресурсы. Тогда давайте в остальные ресурсы положим сюда... А, нет, не можем положить. Ну, ладно. Остается 5, 4, 3, 2, 1 и получаем мы опять-таки какой-то ошейник с брелком, ну ладно, зато у нас целых 10 образцов и мы можем наконец-таки разблокировать транспорт. Ох, как я долго этого ждал! И вот гараж. О, гараж так легко. Так у нас даже есть шестеренки, надеюсь, да? М -м не, у нас нет. Да, у нас нет шестеренок, но все равно мы можем скрафтить. Комплект для ремонта автомобиля частично устраняется повреждения автомобиля, расходуются при использовании. Почему тут текст на тексте? Это надо, это надо этот как его? Это надо исправить как-нибудь А, 4 даже шестеренки Ну, нормально, нам хватит там пара-пара-папа. Пара, Все, у нас есть гараж. Это хорошо. Давайте даже сюда его поставим. Почему бы и нет? Почему бы и да? И именно в гараже мы можем посмотреть, как у нас крафтится автомобиль. Опа-на. Тут даже шесть двигателя просят. Один ящик. А тут, один, а тут тоже ящик. Ладно, мне не жалко. Так в лаборатории у нас утечка кислорода что-то ой сюда что там двигатель просила да а у нас двигателя нет а вот у нас двигатель что то я его то, то потерял то нашел то потерял что то я сегодня путаюсь в этом двигателе ладно надо сколько там четыре шесть двигателей сколько шесть то есть еще целых пять штук ох это, это не кстати Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну ладно, так три этого, три такого, и еще это три. Четыре. Получается уже сколько пять и шесть. Последний надо. Как, как же это. Блин, у меня 17 всего лишь осталось. Пластин-то. А там же еще сундук, вроде надо, да? Грузовой контейнер. А у нас вроде бы есть, да? Да, есть. Ох, так у меня все эти солнечные батареи-то запылились. что -то их не чищу. А я-то я-то вообще про них забыл. Ладно комплект даже можем а у нас хватит да у нас хватит все равно почепа -па вдруг у нас машина сломается можно на ней сейчас поедем уже сейчас будем дрифтить на этой малышке остается ее только скрафтить так все у нас есть и давайте давайте давайте как же я этого же долго ждал чопа-чапа-чопача у нас создается машина Ох, ё-моё, какой это танк. У меня же даже залагало. У меня лагает же, да? Да, вроде бы нет. У меня же даже залагало. Это чё за танк? Ох. Ё-моё. Какой же это танк? А как, у... а как у меня? А как им управлять? Погодите. Um, управление а где тут этот какое для этого для машины повернуть это я знаю сесть в транспорт ручной тормоз и все типа ну ладно а типа погодите я же даже нее не прочитал описание что это за машина вот медленный сверливый станок с птичной кабиной сверливый Све... какой-то там сверливый станок что это типа мы можем сейчас камни добывать ну-ка давайте попробуем о серьезно мы можем камни добывать прикольно У нас даже кислород не тратится поскольку у нас в машине он есть состояние автомобиля сто процентов но это нормально это круто прикольно поехали добывать камни а он вроде бы не такой сильный и медленный тихо тихо но зато он останавливается быстро это это это нормально это круто вы а где у нас даже... Круто. Вообще норм. Давай. У нас даже вроде бы... У нас даже вроде бы этот... И бензин не так быстро кончается. Не знаю, зачем мне эти камни, но... Вот эта вот руда... Какая... Какая руда? Р радиоактивная, что ли? Она нам очень нужна. Прикольно так. Но, но все-таки надо дв две машины скрафтить. Пускай две будут. Тихо-тихо это. Целых две выпало. О, мы даже можем и и руду добывать. Не только камни. А как понять этот... Сколько у нее кислорода там? Типа у нас же кислород не тратится, значит он в машине есть. А сколько в машине кислорода? Давайте попробуем даже добыть. А как фонарик тут отключить? Он же, наверное, много занимает энергии. О, у нас уже вечер. Ну, у нас фонарик работает. Ох, как у нас задние фонари-то загорелись. А, он все-таки растение не может ломать. Ну, ладно. Так, так, так. И этот верстак мы недавно ставили, знаешь, база рядом. Вот наша база. Так, давайте припаркуем как-нибудь. Как, как он вообще появился-то? Батарея мешает. Наверное, так он будет хоть... Ой! Что-то у нас вообще база погасла. Ох, хорошо покатались. Давайте тогда закинем сюда. И как он будет питать. То тогда будем копить на баги. Делает вррр. <backwards système noise> ну это круто. Это хорошо, что он делает вррр. Только для него надо целых два двигателя. А это мы описание уже читали. И раз, два, раз, два. И раз, два. Все. И еще что-то там надо. И вроде еще шестеренки, да? Да, шестеренки Целых пять. Хоть тогда раз, 2, будет 6. И 5 пластин, вроде бы должно хватить, да? Да. Что у нас сейчас будет? Если он у нас опять как-то багнется и улетит, и сквозь текстуры. Ох! У меня по подзалагало. Автомобиль уже отремонтирован. А, это я, не... это я не... О, мы даже можем буксировать. Ох, как он быстро едет. Вау, вау, вау, вау, вау. Так на нем легко разбиться, алё. Ух, я аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. На нем легко разбиться вообще. Ой, а мы можем краба задавить? А ну-ка, иди сюда. Э, мы не можем краба задавить. Тут это, не работает физика. Мы даже простого краба не можем задавить. Тихо, тихо. Очень опасно так гонять. Ух, тихо. О, артефакт. Так далеко он располагался. Это, это мы сколько уехали? Погодите-ка. Ой, ё -моё. Давайте тогда возвратимся уже. Это у нас. еще и... А, не, у нас вроде энергии достаточно. Но боюсь, что... У нас кислород закончился. Вот о чем говорили. Эти проценты состояния автомобиля. Он разгоняется вроде бы быстро, но вот... Ну вот да, но вот управлять им очень резко. Еще один артефакт. Ну, шестеренку выбросим, вдруг еще один найдем. Э, -э, э краб, иди отсюда. Тут у нас тут багнутый, поэтому мы тебя это, лутать не будем. Ты да, тем более у нас и так много камня. Тихо. Ой, а мы можем дрифтить? Давайте я попробую разогнаться, и мы подрифтим. Тихо, не-не-не-не-не-не. Тихо. Да, мы можем дрифтить. Еще один артефакт. Видимо, я, наверное, сейчас окуплюсь тем, что купил этот баги за образцы. А, мы далеко. Мы еще далеко. Ух! Это же молнии! Да ну! А что будет, если они в машину попадут? Надеюсь, мы не умрем у нас кушать надо. Тихо. Тихо, молния. Вот. Близко. Нет, нет, нет, нет, нет. Тихо. А где? Где база? Я не чую, где база. Тихо. Нет! Фух. Ой, мы далеко уехали. Где база? Искать базу. Вот база. Нашли базу. Тихо! Ух, как близко! У нас здоровье отнялось, да? Давай быстрее, вали отсюда! У нас кислород заканчивается. Давай, открывай. Давай, заходи. Ох, фух. фух. Вот это мы, конечно, побегали. Не ожидал такого. Зря я баллон использовал, у нас же еще кислород оставался, я просто этот испугался жестко. Надо было две лаборатории скрафтить. Ну ладно, у нас еще есть время. Давайте тогда пока что... Пока что, что я хотел сделать? Я хотел сложить... Ну, пускай здесь будет. Да, и вроде бы давать еще... еще один скрафтим. Баллончик. Мы сейчас вообще далеко поедем. Вообще далеко. Сюда, сюда сюда и вот так, да, и вот так вот, вот так вот тут распределим. Наверное, на следующий день поедем. Ну, конечно же уже на следующей серии, поскольку я уже наигрался и, конечно же, все. Мы заканчиваем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конечно же, пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этой части, хотите увидеть четвертую часть или нет. Пишите, я обязательно прочитаю и даже про Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Гостоплей.